Всем привет дорогие друзья, у нас новая раздача монеты b -Swap в виде майнинга Для того, чтобы начать майнить вам необходимо подключить кошелек Metamask Лучше всего используйте новый адрес так как сайт запрашивает подпись Нажимаете connect, потом кнопка подписать Стартует майнинг Вот эта сумма набирается за 5 минут После того, как сбор закончен Останавливается. Нажимаете Harvest. Проходите капчу. Токены падают сюда. А тут стартует по новой. Заходим каждые 5 минут. И собираем монеты. Минимальная сумма вывода. Один токен. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.